Какая у тебя там девушка? 15, 15, 20. 21, а что за бумажка там у тебя? Мам, я знаю вообще то Ну что ты знаешь? Ну-ка. Что тут бумажка? Ну-ка. Нет, можно я? Давай телевизор выключим. Можно я? Там читает первый тот, кто нашел. Тут, подожди. А, Мам, ну я... хорошо, хорошо. Мальчики с Новым Годом, где подарки? В маминой комнате, в комнате окна, в центре окна, ищет Максим. Почему Максим? Ну, это хорошо. Так, побежали в маминой комнате, в центре окна. Где у нас центр окна? В центре окна, вот. Ну, где-то в этом районе надо смотреть. Центр окна, тут у нас маленькое оранжевелье, маленький зимний сад. Так, тут нету. Еще где она должна Может быть. Ах а в... ты, какая Вы ищейка! Что? Читай. А что там, написано, ищет Толя? ищи Толя, да? Наверное, ищи... И... я не знаю, что там, я не помню, что там, где написано. А, а ты, а кто -то, кто -то... Мороз все написал? Не ври! Только не ври! Сам не ври, действительно. И, Молодец! Иди туда, где моешь... Моешь... Моешься. Моешься. моешься. Загляни под То, где Моешься. Подними какой кое. Кое что и сразу найдешь. Ищи, Толя. Тут у нас батарея высыхающих. Так ищи, Толя. Где ты, Толя, моешься? Да не умываешься, а моешься. Ты где? Максим, я ищу. Толя ищет. Так. Максим, выйди оттуда, пожалуйста. Так ну, что смотреть должны Не смотреть-то можно. Под Тут... им, как Под ним где-то там, да. да где-то там нет, под надо, ним надо искать. Надо Что-то поднять. Поднимать надо кое-что. Чутким да, новатенько. Принеси фонарик. Нет, Гаврик! Спасибо. Кто может убыть Гаврика? Да там, может, может, гаврика, гаврик, гаврик тоже ищет. Иди отсюда, Гаврик. А ты упинаешь? Да я не пинаю, я его оттягиваю. Нашел. Нашел, что ты нашел? Ищет Максим. Там. А, золото нашел. А это не золото? А, тихо, тихо, тихо. Максим. А, я еще. Так что, иди ты. Быстрее, быстрее. Молодец. холодец. Где у? Где у? Кто... Гаврика место ищет Максим. Где Гаври... у Гаврика место? О, я понял. Где у Гаврика место? Место, Гаврик. О, Гаврик вперед, всех бежит. Ну-ка, место. Тут то, то ли на тело а человечка. Так, Гаврик, человечка съел. Так, давай еще. Где у Гаврика место? Ну-ка, да. ну-ка, ну-ка, ну вот развали? на свет выведи вынесет это место, вынеси на свет. Надо да. искать в этом месте где-то. Ну ладно, нет, нет, ну это где очень Где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь, надо. Гаврик первый такой ищет. Так, нашел? Конечно. Ищет Толя, ищет Толя, да. Так. Это круто. А где наша елка? А где у нее сугроб? сугроб? Толя под елкой в сугробе ищет. Мам, это не сугроб, это вода.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 Человечка разобрал по частям, да? Да. Ага. Так, ну-ка вот давай его, ищи. Тошка, а вот его кровь. Под вторым слоем, Толя. Ты первый слой поднял, надо второй слой. Нашел. Нашел, молодец. ищет Максим. Толя? Конфет? Эй, почему ты Су в, в сугробе? А почему в сугробе написано? Ну, эта записка в сугробе лежала. Стоя на верном пути осталось немного. Ищи среди конфет. Толя! Толя! Я? я ищу балку. Нет, нет, по запискам. Там потом ты два раза будешь искать. Откуда а ты знаешь? Да я писала ведь. Среди конфет. Где конфеты лежат у вас? Вот тут, Так, здесь надо проявить смекалку. Смекалку э. проявить надо. А, -а, -а. я поняла, фантик, как? Вот, наверное. Да, я догадалась. А, ну, Давай. Так, да-да-да, я первый раз заговорил. Ищет Максим, да? Он я прочитал. Ты потом два раза в Сладкие конфетки, маленькие детки. Идем прихожую. Смотрим, смотрим на куртки, ищем в комнате в карманах Максима. Ищет в карманах Максим. Там, где куртки. Тут есть еще. Ну явно не тут. А потому, что... Один одни карманы шмонает, другой другие. Пугадливый. Ага. Ага, ага а! нашел? А, Молодец. И в кармане новый хорошая ищи... ищейка хорошая ищейка прямо с... собачий нюх иди на кухню где К... у бабушки Кош! корм у кого корм-то вот читай хорошо вот записку то неправильно почитал где а? у бабушки корм у кого какой бабушки может, кто барс... О, у барсика корм. Где у барсика корм? А. Так, корм у барсика. Вот такой вот. Обычно сразу все. это загадка с секрета. А, понял-ка! Нету. Закрываем. Так, а корм у барсика он там еще есть. Еще то ли, да? Нет, Я Не билет. знаю. Ура! Я ищу. Получается, ты два раза, а я тут тоже... Давайте том... не будем спорить. Ну, вот. Смотрим, ну, ну всё. Конец. Шифонер, Шифони... Шифонер, Шифонер где пси... живут коньки. Да. Шифонер, где живут коньки. Барсик, скорее, скорее, Барсик! Коньки, скорее, Барцик. А Где коньки живут у нас? Где живут коньки? Где Что? живут коньки? Где, Где коньки живут? Где лавочку, лавочку куда -то? Упадет шипонер-то? Нет. Где живут коньки? Здесь. Вытаскивай значит, с, левой, с правой стороны. Не, а коробку хочешь убрать. Ага. Оп. Нашел. Подожди, ничего. Ничего. Ничего. Ничего он сладкий. О, сладкий.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 надо пить кипяточек вот так вот. Никто тебя напоить-то не может. Надо у мамочки из кружки пить. Матушка ты моя. Наверное, у тебя ванна нету большого зеленого ведра, полной водой. Точно, наверное, нету. Вот ты сюда и пришел попить. Придется пойти наливать тебе воду. Ах ты мой хороший. Ах ты мой любимый. Ах ты мой хороший. Да мой барсик мой. Барсенька мой напился напился кто там кто там на улице птички да-то -да, птички спят давай еще попи